55 x 55 он же Витя! онищенко он же 55 умножить на 55 он же 55 х 55 он же 55 крестик 55 делает популярным ютубером характер везучий женат, Потому что... пятнадцать сантиметров, пятнадцать сантиметров, шиш плюс-минус пятнадцать сантиметров, пятнадцать сантиметров, на сантиметров, 20 сантиметров, двадцать сантиметров, это сантиметров, пятнадцать сантиметров, пятнадцать сантиметров, шиш сантиметров, сантиметров, сантиметров, 20 сантиметров, на сантиметров, сантиметров,